Всем привет! Сегодня небольшое видео про то, как я заряжал свои аккумуляторы электромобили. Из прошлых видео уже было видно, что у меня использовались вот такие вот сборки из аккумуляторных ячеек необслуживаемых. Это каждая ячейка на четыре с половиной ампер часа и рабочим напряжением 6 вольт. Ну, 6 вольт это как бы такое номинальное напряжение, на самом деле оно чуть, чуть повыше. Это свинцово-кислотная батарея, необслуживаемая, герметичная. То есть, если ее перевернуть, то электролит с нее не польется. Вот, значит, и за счет того, что напряжение у него де-факто чуть, чуть повыше 6 вольт, суммарно получается 64 вольта. У него в нормальном рабочем состоянии. Для того, чтобы ее зарядить, ее ну, нужно подавать питание до 78 вольт. В любом случае, я заряжал их до напряжения 78 вольт. Возможно, дело что-то неправильно, надо какой-то другой режим, но заряжал я их именно так, и они в целом нормально служили. Значит, обычная автомобильная зарядка это не зарядить, понятное дело, так как обычный блок-зарядник у нас выдает 14,4, по-моему, вольта, ну, для зарядки обычного автомобильного блока, аккумуляторного. Тут же... Надо будет таким блоком либо по две штучки заряжать, итого 5 зарядок, да, это очень долгое время нужно. учитывая что таких блоков у меня вот два больших-то и еще дополнительно третий, чуть поменьше. Либо другой вариант, к которым я пошел, это сборка отдельного зарядного устройства специального. На момент, когда я эти блоки питания мутил, я в электронике не особо соображал, и поэтому попросил своего дедушку, чтобы он мне собрал зарядку. Дедушка у меня был радиоэлектриком. Не знаю, как правильного его профессия называлась, вот, но... почему он занимался ремонтом радиоаппаратуры, какие-то рации, вот такого. Почему он мне собрал вот такую зарядку, такой блок. Собрано было еще в 2009 году, сейчас на дворе 2019 Конечно, уже за 10 лет он немножко начал барахлить, и к тому же он был собран из БУ деталей. Значит, что мы тут видим? Это регулятор тока, вольтметр, амперметр, раз лампочка, два лампочка. Это как индикаторы нагрузки и... Ну, не индикаторы нагрузки, а индикаторы работы, немножко оговорился. И они служат как балластная такая нагрузка, когда блок питания ни к чему не запитан. То есть, когда у нас на крокодильчиках, никакой аккумулятор не подключен. Сверху у нас еще установлен галитник, и мы выбираем режим. Каким, ну, какое напряжение по максимуму у нас будет на крокодилах. 90 вольт, 30 и 15. Соответственно, вот эта батарея, которую я заряжал до 78 вольт, она заряжалась в режиме 90 ну, поскольку там идут просадки напряжения, трансформатор не очень мощный, то где-то 85 вольт под нагрузкой оно максимум могло выдать. Сзади у нас схемка. Вот такая вот, если кому-то будет интересно. Она несколько упрощенная. Вот. Но, по сути, тут внутри стоит трансформатор. блока блок питания какого-то телевизора, что ли. Я не помню уже, из чего он собирал. И три выхода у нас на 90 вольт, на 30 и на 15. Схема регулятора тока. Защитный диодик на плюсовом крокодильчике. Ну и тут особо внутри ничего нет такого. Чуть-чуть попозже я разберу, покажу, что внутри у него. Также вот такая открывается крышечка, на которой выключатель установлен и предохранитель на 1 ампер. И туда все вот эти провода можно убрать. То есть сами крокодильчики и, соответственно, вилка на для подключения к розетке на 220 вольт. Так, ну сейчас посмотрим, как оно в работе будет. Покажу. В режимах разных. И потом покажу, что у него внутри. В общем, подключил я мультиметр к Сейчас он стоит в режиме вольтметра постоянного тока. И подключил к розеточке его на обычный 220 вольт. Включаем сзади, что мы видим, значит, сейчас у нас состоит режим 15 вольт, засветились две лампочки и без нагрузки у нас блок выдает 14,8 или 15 вольт, 14,7. Напряжение немножечко может плавать, вот видно, что немножко подрагивает свечение лампочки, но это опять же старые уже все компоненты и надо его устроить ему ревизию, в общем, этому блоку. Возможно, что-то где-то отваливается. Не смотрел еще, не знаю. Это у нас под минимальную нагрузку. Под максимальность выкрутить, естественно, также ничего не меняется, поскольку мы просто регулируем транзистор. Насколько он открыт, он регулирует ток, но не напряжение. Значит В режиме 30 вольт у нас идет 26 вольт. Вот. Значит, в режиме 90 вольт, 87 вольт он выдает. Вот сейчас 91. Ну это вот опять же вот, плавают показатели. Опять же, вот как я уже сказал, из-за старой элементарной базы. Теперь попробуем его погонять по току. Так, в общем, собрал схему для измерения тока. Мультиметр в режиме амперметра постоянного тока напряжение на блоке 15 вольт. И мы видим, что при минимальном положении регулятора мощности у нас 180 миллиампер На максимуме 1400 почти мА. Вот. Но опять же, тут в какой-то момент наступает такой вот срыв. И он начинает тут вот пищать. Не знаю, будет слышно на камеру, нет? Такой вот, писка, вот он под напряжением уже работает, под, под нагрузкой, под такой серьезной. А вот чуть убавить нагрузку, хоп, сразу 550 мА. Чуть-чуть буквально поворачиваю ручку, сразу ток почти в два с половиной раза, скачет вверх, и он начинает так пищать, как будто он под сильной-сильной нагрузкой, прям вот вообще вот. Не знаю, с чем это связано Видимо, какой-то порог открытия транзистора Этого ключевого проскакивает. Вот. возможно, где-то Что-то Может, дедушка неправильно спроектировал Я не знаю, будем смотреть дальше, разбираться Теперь посмотрим на напряжение 30 Вольт Как он ток выдает При как бы, нулевом положении регулятора 360 мА При максимуме почти 1600 мА Чуть-чуть вот этот, если границу пройти, вот, то получается 1 ампер, 1100 миллиампер. И вот видно четко прям по лампочке индикацию, вот как она скачет по яркости, как резко возрастает ток. Не знаю, с чем связано. И теперь попробуем то же самое в режиме 90 вольт, но тут уже он вот так вот начинает пищать. И это даже под минимальным положением ручки нагрузки. Соответственно, выкручивать дальше я не рискну. Поскольку писк становится более высокочастотным, и я боюсь, что ну, сожгу просто-напросто блок. Вот. Но аккумулятор он нормально заряжал до 86 вольт. Ой, до 78 вольт, а 86 это уже вот он вот сейчас выдал. В общем, вот такие вот у меня были заморочки, когда я собирал блок питания. Сейчас покажу, что у него внутри. Одной рукой мне, конечно, не особо удобно откручивать эти болтики. Вот. Значит, передняя стеночка все на 4 саморезика. Закручена тут петля стоит. Вот. Ну вообще весь блок он собран из такого вот оцинкованного листа. Толщина тут, наверное, 0. 4.05 не толще То есть это все Handmade Вот Последний, четвертый саморезик Открутил за кадром Поскольку не очень удобно было Одной рукой это все делать Крышечка немного гнется вот. Деформируется, когда крутишь поэтому. поэтому так Ну что ж, открываем, смотрим Так, вот у нас что внутри Значит это у нас блок питания телевизора переделанный, плата сейчас вытаскивать ее не буду, поскольку тут все прям так хрупко собрано, честно говоря, я сюда залез всего второй раз за все время, за все 10 лет на передней стеночке вольтметр, амперметр установлены, такие вот они, головки, это измерительные значит, маркировка И ИИ 4000 все с серийниками все, все элементарная база советская тут из несоветского, наверное, только припой, которым собиралось все. Вот. Галетник вот этот, который все переключает режим. В общем, буду потихонечку его смотреть, когда руки дойдут. Вот. Просто хочется его восстановить просто как память о дедушке, что ли. Не знаю. Ну и просто как память о том, что... Занимался я электромобилем тем, что все-таки заряжал блоки. Вот. В общем, вот такое вот видео получилось немножечко оно сумбурное. Вот. Всем спасибо за просмотр. Когда дойдут руки, сниму переборку этого блока, ревизию. А пока, всем пока, делитесь видео, до новых встреч.